Я решила собрать разную информацию о том, что появится в Гном 43 или возможно появится. Поэтому видео называется Слухи о Гном 43, ведь то, о чем я расскажу, может появиться не в 43-й версии, а, например, в 44-й или 45-й. Уже вышла альфа-версия Гном 43, и примерно ясно, что там будет и что вероятно перенесут в Гном 44. Портирование Gnome Files на GTK 4 идет еще с 2018 года, к выходу Gnome 42 довести его до качественного состояния не вышло, поэтому перенесли это к выходу Gnome 43. На данный момент большинство задач выполнены, это можно увидеть по галочкам прогресса в GitLab. Будем надеяться, что к выходу Gnome 43 все же добавят отображение больших миниатюр при выборе файлов. А то это уже древний мем. Нужно понимать, что это изменение связано с портом Gnome Files на GTK 4, поэтому только после того, как Gnome Files портируют на GTK 4, можно ожидать, что выбор файлов тоже переделают. А то вообще позор, что Gnome никак не исправляют такую проблему уже много лет. Еще в обсуждении находилось добавление нового вида в Gnome Files, где находятся накопители, последние файлы и домашняя папка в одном окне. Что-то подобное есть в Windows. В будущем посмотрим, будет ли прогресс в этом плане. Gnome идут к тому, чтобы сделать свою оболочку адаптивной, а не только чтобы были адаптивные приложения. Переделают довольно много, для того, чтобы сделать навигацию на мобильных устройствах проще. Особенно новые API жестов мне нравится. Это довольно крупное изменение и я не думаю, что это будет в Gnome 43. Так же как часть мобилизации, переделают быстрые настройки, макеты которых уже давно гуляют по сети. На данный момент это доступно в виде расширения. Работает так себе, поэтому нужно ждать, когда это доведут до ума. Это должно быть довольно крупное изменение, ведь судя по макетам, эти быстрые настройки станут более функциональными. Возможно, даже некоторые функционалы из календаря перенесут в эти быстрые настройки. Ведь на макетах можно увидеть, что там находятся уведомления и отображение того, какая музыка играет, что на данный момент находится в календаре. Видимо, будет какая-то новая система виджетов. Ведь судя по макетам тех же фоновых приложений, они хотят добавить системный трей в быстрые настройки. Пока что многие люди жалуются на то, что на ПК быстрой настройки выглядят не очень красиво, ведь в месте, где должно находиться отображение заряда батареи, пустое пространство. Появились макеты, которые показывают, как будут выглядеть платные приложения и пожертвования в GNOME Software. Есть интересный момент, который я заметила, что вероятно у вас не будет возможности покупать приложение без подключения аккаунта, где будут храниться покупки. Еще как я поняла, будет использоваться система «плати столько, сколько можешь», то есть, как в Elementor OS, ты можешь заплатить за приложение любую сумму, даже 0 гривен. Снизу под приложением будет отображаться список приложений от того же автора. Странно, что этого раньше не было. Еще проходит обсуждение того, что было бы неплохо добавить возможность приближать скриншоты приложений. Я, кстати, участвовала в этом обсуждении, создавая макеты. Надеюсь, это добавят, но прогресса в этом плане пока нет. На данный момент в Gnome Maps карта отображается с помощью обычных растровых изображений, на которых уже есть названия улиц, городов и так далее. А еще оно дико лагает. В обновленном Gnome Maps будут использоваться векторные карты, что ускорит работу, а еще название улицы городов получит поддержку локализации. На данный момент нет четких сроков, когда это обновление выйдет, так как процесс довольно сложный и над этим работает один человек с ноября 2021 года. Gnome Web получит поддержку расширений, Интересно, что все расширения для GNOME Web нужно брать из списка расширений для Firefocus, но это даже хорошо, потому что GNOME Web будет поддерживать довольно крупное количество расширений. Идет работа над полностью новым просмотрщиком изображений. Самое классное, что в нем будет редактирование, чего в просмотрщике GNOME не хватает. Будет обрезка, поворот, отзеркаливание можно будет настроить яркость, контраст, насыщенность, и так далее. Ну и еще можно будет делать пометки, рисовать что-то. Помню, что было обсуждение насчет того, чтобы добавить новый тип уведомлений для изображений, в скриншотилку добавить возможность рисовать и при выделении области, чтобы показывался размер. Насчет первых двух я не против, а вот отображение размера выделения области мне не нравится, тем более, когда оно в центре и перекрывает то, что ты выделяешь. Теперь расскажу о более мелких штуках. Появились макеты дизайна начальной настройки, которая появляется при первом запуске системы. Особо об этом нечего рассказать, просто внешний вид более приятный. Единственное заметное изменение, это выбор часового пояса, раньше его нужно было выбирать нажимая по карте, теперь оно в виде списка. Еще показали макеты редизайна Gnome Crash Tool, который показывает отчеты об ошибках. Я эту штуку вижу впервые, интересно, что там можно включить автоматическую отправку отчетов об ошибках, это должно быть полезно для тех, кому лень отправлять отчеты, но он хочет помочь. Немного обновят календарь, если сейчас он выглядит так, полноразмерно, то в обновленной версии есть боковая панель, где находится выбор даты и ниже события. Еще цвета станут более яркими и приятными, но из мелочей обновленный календарь станет адаптивным. В настройках приватности будет новая вкладка «О безопасности устройства». Например, там будет показываться предупреждение, если у вас выключена безопасная загрузка. Либо 2 это продолжают совершенствовать, Добавили несколько новых виджетов, новое окно с информацией о приложении. Новые поля для ввода текста и паролей. И новые всплывающие диалоговые окна. Ну и вкладки. Они тоже теперь будут новые. Пока их не доделали полностью, но к выходу Gnome 43 доделают. Эти новые вкладки, кстати, можно увидеть в новом Gnome Files. Родительский контроль и Gnome Builder портировали на GTK4. Вообще, мы знаем, что на GTK4 и а должны портировать все приложения Gnome, или заменить старые новыми. Этот процесс затянется надолго, так как портировать на GTK4 нужно довольно много приложений, плюс, некоторые библиотеки тоже нужно портировать на GTK4, чтобы была возможность портировать приложения, которые используют их. Поэтому просто надо ждать. Немного обновят меню приложений, по бокам будут стрелочки, в папках стрелочки тоже будут, что немного упростит навигацию. Также перемещать приложение между страницами станет чуть проще, по бокам будут подсказки, что в бок можно переместить приложение. Еще при наведении на приложение в меню значки, возможно, будут увеличиваться, а не будет использоваться обводка, как это работает сейчас. Это пока обсуждается и неясно, когда доделают и доделают ли это вообще, вдруг передумают. Могут обновить сайт с расширениями для Gnome Shell. Этот дизайн предложил Анджела Верлиин, Пока это его личный проект, поэтому увидим в будущем, обновят ли дизайн на официальном сайте. Это, конечно, не полный список, есть вещи неинтересные, о которых просто мне лень рассказывать, поэтому пока, хай стыть.